Вот уже который год Открываю я альбом И смотрю на телеца Сохраняя их душе уже готовый год Собираемся с друзьями Надевая третий тон Вспоминаем мужиков легкие деньги нашу юности печали Выживали, как могли И гуляли, как умели Который год Собираемся с друзьями Мы напились давно, давно службу вспоминаем В трудности живо Мы друг другу помогали А теперь уже давно Многих нету застану Мы под не ходили Вместе ели, вместе пили Вместе спали, воевали Вот уже готовы Собираемся с друзьями Наливая тон, вспоминаем музыку И когда взнаряды Когда пули не свистели С нами Бог, с нами дьявол Всюду были и везде